Привет, друзья! Меня зовут Костя Юдин, я ландшафтный архитектор. Сегодня я хочу показать вам итог нашей работы, что получилось. Вы, наверное, видели, как мы ставили кранами тяжелые камни. Это зоопарк, вот. сделан для всех людей, как бы да, для массы посетителей, для детей. Вот, здесь огромное количество интересных аттракций, интересных зверей. Зоопарк находится еще в реконструкции, то есть несколько очередей. Я надеюсь, что это будет один из самых красивых зоопарков в Европе, когда закончится строительство. Все это было очень неприглядном виде. Вообще не было понятно, что мы делаем. На самом деле мы делали благоустройство вот этого водоема, оформляли берега, строили водопад. Вот такой вот, видите. И сейчас вы можете видеть, как это выглядит э, в натуре. Ландшафтные дизайнеры высадили сюда красивые японские растения. Сад еще молодой. Вот, ну Понятно, что... Все будет разрастаться, и через несколько лет буйство природы, красоту я вам гарантирую. Сейчас в водоеме множество рыбы. Рыбой, чистотой воды занимались не мы, работало много организаций. Мы работали в подряде у компании люнет Очень сжатые были сроки. Мы работали очень быстро, несмотря ни на какие погодные условия, как обычно. Вот один камень центральный, там, он весит около 7 тонн. Нужны были специализированные экраны, специализированная техника. Вы много видели уже видео, как мы монтируем камни. Вот, этот процесс у нас на сегодняшний момент налажен. И, конечно же, если позволяет бюджет, если позволяет возможности, конечно же, лучше всего делать такие вот естественные скульптуры из, из, из естественных материалов. Друзья, спасибо большое за внимание, за внимание к нашему каналу подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч, пока. С вами был Костя Юдин, виршавный архитектор.